Коллеги, всем добрый день. Рад приветствовать вас на нашем вебинаре, посвященном решениям я e для работы с платформой Microsoft Teams. Меня зовут Максим Васюхин. Я менеджер по продукции Я-Лин, e HP-телефоны. Сегодня я вам расскажу о голосовых решениях я e для Microsoft Teams. Мой коллега Артур Дусов расскажет о видеорешениях от e-Link для Microsoft Teams. И представитель Microsoft, Майарат Хайрулин, расскажет о платформе Microsoft Teams, о ее ключевых преимуществах и основных типах лицензирования. Давайте познакомимся те, кто уже знаком с компанией Апиматика и Ялинк, можно будет вспомнить о наших компаниях, тем, кто пришел на наши вебинары впервые, познакомиться с историей нашей компании. И я хотел бы отметить, что в этом году компания Appimatic празднует небольшой юбилей, несмотря на то, что компания была созданного в 2008 году. Фактически с 2005 года мы сотрудничаем с компанией Vialink и отмечаем в этом году наше 15-летие совместного сотрудничества. На сегодняшний день у компании больше, чем полторы тысячи партнеров по всей стране, по России и не только. И мы вместе с вами и благодаря вам растем от 30 до 50 процентов ежегодно офисы компании представлены не только в россии но и в дружественных нам странах список можете видеть сейчас на слайде и буквально 7 октября кстати пользуясь случаем приглашаю наших коллег из казани мы будем проводить там партнерскую конференцию, приуроченную к открытию нашего нового офиса в городе Казань. Так что, у кого будет возможность, обязательно приходите. Информация есть на нашем сайте ipmatika.ru. Наши ключевые вендоры представлены на экране. Мы предоставляем полный спектр решений для IP-телефонии. Основной наш вендор это я Кроме этого, мы готовы предложить решения: станционные АТС, производителя я 3 CX, микросотовые решения от Гигасет, сетевое оборудование, защищенное оборудование, гарнитуры, конференц-системы и многое другое со многими нашими решениями вы можете ознакомиться в нашем в нашем демонстрационном зале. Там представлены в основном решения от Ялинг и от производителя ITC. Кроме этого, кроме этого можно посмотреть живую, посмотреть различные сценарии работы, оборудование для Microsoft Teams, о котором мы в том числе сегодня будем рассказывать. Можно записаться на посещение на нашей странице demo.ipmatika.ru. Как я уже сказал, с Ялинком мы сотрудничаем достаточно давно и немножко хотелось похвалиться. По результатам 2017 года мы стали лучшим дистрибутором я в мире. Это комплексная оценка, которая включает в себя не только показатель продаж в цифрах, и компания уже много лет подряд подтверждает свой статус платинового дистрибутора. Это наивысший статус у я по дистрибуторам. Вот по результатам 2019 года мы также этот статус подтвердили. И, собственно, вместе с Ялинком продолжаем расти. И хотел пару слов рассказать о компании Ялинк. Ну, я думаю, с Ялинком уже многие знакомы, так или иначе слышали. На сегодняшний день компания Ялинк – это производитель IP-телефонов номер один в мире. У компании три центра разработки несколько глобальных региональных офисов. В России, к сожалению, пока офисов нет. В России в какой-то степени мы представляем интересы компании Ялинг. Более 200 мировых партнеров. И на сегодняшний день Eolink, компания Ялинг продала более 15 миллионов устройств. То есть фактически один человек из 500 во всем мире, так или иначе, пользуется оборудованием я То есть на... компания фактически была основана в 2001 году, начинала компания Ялинк как поставщик USB трубок, и, собственно, в 2005 году компания стала номером один поставщиком USB трубок в мире. Сегодня у нас основная тема это оборудование, которое работает с сервисами Microsoft Teams. И на сегодняшний день компания Ялинг является золотым партнером Microsoft. В 2015 году был выпущен первый терминал ВКС. И фактически в 2015 году появились первые сертифицированные IP-телефоны для платформы, тогда еще Microsoft Link. В 2017 году компания Ялинг выпустила полную линейку сертифицированных телефонов для платформы Microsoft Skype for Business. Полная линейка включает в себя телефоны всех уровней, как для рядовых сотрудников, так и для сотрудников на ресепшн и руководителей. В восемнадцатом году компания Ялинк выпустила первый телефон, совместимый и сертифицированный для работы с Microsoft Teams. И в этом же году компания представила и сертифицировала первый конференц-телефон, аудиоконференц-телефон для работы с сервисом Microsoft Teams. И с этого же года, с 2018 года, компания вот уже практически три года подряд удерживает лидирующие позиции. На сегодня компания производитель номер один IP-телефонов во всем мире. Ну, на этом краткий экскурс в историю я хотел бы закончить и передать слово нашему коллеге Марату из компании Microsoft. Доброе утро всем большой. Добрый день, вернее, наверное, да, уже коллеги, потому что не все из центральной части России. Спасибо, Максим, спасибо, коллеги. Сейчас я постараюсь поделиться своим рабочим столом. И надеюсь, что вы его увидите. Если все нормально со столом, и он показывает, дайте, пожалуйста, знать голосом или в чате. Спасибо большое. Я не сразу. Возможно, буду видеть ваши ответы, потому что несколько мониторов. Я не факт, что отслежу сразу комментарии, но главное, чтобы видно были слайды. Спасибо всем. Меня зовут Марат, я работаю в Microsoft. В своей части кратко хотел бы поговорить с вами о преимуществах Microsoft Teams как платформы, об актуальности Microsoft Teams, в каком-то смысле, может быть, даже затронуть тему ближайшего будущего и узнать ваше мнение о том, как развиваться удаленная гибридная работа, и поговорить о основах лицензирования, как с точки зрения лицензирования обычных пользователей, с точки зрения Microsoft Teams, например, так и с точки зрения э, лицензирования самих устройств Microsoft Teams. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы. то, на что смогу и успею, я буду рад ответить. Итак, для начала хотел бы, как обычно, немножко начать, как говорится, с космических кораблей, с таких общеглобальных тем и поговорить о перспективах гибридной работы и о том, что нас ожидает в ближайшее будущее. Да, не секрет, что сейчас эта тема уже полгода как предельно актуальна, отношение к ней менялось, какие-то компании, например, общеизвестно, уже перевели своих сотрудников на традиционный режим работы. Но я хотел бы услышать ваше мнение, как людей, которые с большим количеством заказчиков общаются непосредственно, как вы сами оцениваете долю заказчиков, сотрудники, которых продолжают работать удаленно, и сотрудники, которых продолжают работать гибридно. Гибридно, напомню, на всякий случай, что это сценарий, при котором совмещаются сценарии удаленной работы, при котором сотрудники не посещают офис каждый день. Да, они могут писать его поочередно или в определенные дни, когда у них есть встречи. А в некоторые дни гибридные сотрудники с гибридным режимом работы могут посещать. На ваш взгляд, какой процент заказчиков продолжает работать удаленно, а какой процент, может быть, в такой выбирает компромиссный вариант? Ну, вот пока вижу менее 50. Но менее 50 – это тоже очень много, на мой взгляд. Хорошо. Второй ответ, Андрея более 40. Спасибо за ответы. А, ну, пока что эти цифры выглядят а, крупно. Да, понятно, что в Казахстане ситуация немножко другая, потому что там другие сроки введения карантина, как мы все знаем. Понятно. Так или иначе, если я верно понял ваши ответы, большой процент э, компаний продолжает работать удаленно и, э, возможно, продолжает работать гибридно. И это как раз отлично вписывается в тему нашего сегодняшнего разговора. Потому что устройства Microsoft Teams, они идеально подходят для гибридных сценариев работы в частности. В целом, то, что мы видим по опыту, например, наших партнеров, крупных компаний, действительно, очень многие компании объявили, что, по крайней мере, до конца года будут работать в удаленном преимущественно режиме, преимущественно, там, что иногда, например, сотрудники приходят в офис. И в целом, если, опять же, брать очень многие даже интервью крупных руководителей компаний, гибридный режим сейчас видится оптимально многим по ряду причин. Очень многие сотрудники не захотели, ну, не то, что не захотели, Хотели. Понятно, что они все зависит от нашего желания. Очень многие сотрудники оценили преимущество работы удаленно, по крайней мере, в определенные дни. Не всем это зашло, естественно, кто-то, может быть, не полюбил этот процесс. И поэтому сценарий, когда часть людей будет находиться в офисном помещении, а часть будет находиться вне его, а этим людям нужно будет коммуницировать и совместно работать, как мы говорили, это тот сценарий, который как раз идеально поддерживается как платформой Microsoft Teams, так и специальными устройствами, которые в переговорных комнатах могут стоять. Теперь, собственно говоря, несколько слов про саму платформу Microsoft Teams. Тоже перед тем, как начать, я хотел бы узнать о вашем личном опыте. Является ли Teams для вас таким повседневным инструментом для коммуникации внутри вашей компании, для вашей рабочей коммуникации? Используете ли вы Teams на своих компьютерах и, или мобильных устройствах? Ну, Евгений, спасибо. Не сомневался. Так, спасибо за ответы. Вот у нас, видите, у нас большинство коллег... Пока что по ответам, я вижу, не использует Teams для своей внутренней коммуникации. Но есть люди, которые перешли полностью. Вот э, Вячеслав написал, что перешли полностью. Вячеслав, если будет несложно, напишите пару слов ваших ощущений, отзывов от перехода. Насколько вас Teams выручил и помог вам, например, в ситуации удаленной работы. Могу сказать со своей стороны, естественно, что... Э, Microsoft и раньше начала использовать Teams. Teams — продукт, которому уже достаточно много лет. Как вы знаете, с точки зрения такой общей логики развития, он является наследником такого продукта, как Microsoft Sky for Business. Teams существует уже достаточное количество лет, но весной этого года... Рост э, был феноменальным не только, конечно, у Teams, но у Teams рост чрезвычайно быстро. Э, мы зафиксировали огромное количество как компаний, организаций, так и, могу сказать, образовательных учреждений. Э, у меня не самые свежие цифры. Это свеж цифры с весны этого года, честно говоря, просто не обновлял их с тех пор. Э, но речь идет о сотнях миллионах людей, которые участвуют ежедневно в встречах в Teams, и Teams был одним из самых обсуждаемых и самых популярных инструментов для повседневной работы. Если, Катери, вас интересуют российские кейсы, в которых. Партнеры описывают свой опыт перехода на Teams. Могу сказать, что для меня они были интересны тем, что они показали, что чем партнер раньше был цифровизирован, тем для него, скажем так, менее стрессовым был период перехода на удаленную работу. Это такая очевидная вещь. Чем более развитые технологии были, тем быстрее за несколько дней смогли сотрудников подключить. Это вот такой был интересный пример. Так что, если интересно, с этой точки зрения, то по кейсам тут достаточно много информации. Но Teams — это не только инструмент для работы удаленно. Teams — это полноценный центр командной работы, который поддерживается и, естественно, в традиционном офисном сценарии, в сценарии, когда вы просто находитесь в офисном пространстве, но ну, общаетесь, например, со своими коллегами или с другими людьми. А платформа Teams развивается чрезвычайно быстро, поэтому какие-то вещи, которые я буду рассказывать, они даже, может быть, уже а, обновились, и скриншоты могли обновиться. Но в целом, когда мы говорим про Teams, мы можем говорить про чаты, собрания, а, про звонки, как минимум, и про а, некоторые другие инструменты, которые этот продукт под, а, поддерживает. Причем, естественно, поддерживает он их а, и на компьютерах, и на мобильных устройствах, а, и... А, с устройств Microsoft Team Rooms, о котором мы сегодня тоже с вами поговорим. В целом Teams — это гораздо больше, чем средства для аудио-видеоконференций. Это полноценные чаты с возможностью совместной работы с документами, с возможностью построить документооборот, с возможностью подгружать через отдельные приложения целый ряд дополнительных компонентов. Например, можно Power BI-отчеты, посмотреть непосредственно в команде с коллегами, которые вы работаете. Вы можете вести заметки. Вы можете использовать планировщик для планирования, значит, дел, например, там по канбан-методике. Вы можете использовать даже инструменты для планирования смен в организации. Teams — это мощный инструмент, который... Нацелен на самые разные сценарии совместной работы, но также поддерживает и, естественно, аудио-видеоконференции. Вот один из, одна из вещей, о которых как раз я говорил, которой мало кто знает так называемые смены. Это такая возможность Teams, которая, например, позволяет управлять сменами сотрудников, если мы говорим для сотрудников, работающих посменно. Да, это вот к вопросу о том, что Teams это значительно больше, чем просто инструмент для аудио-видеоконференции. если мы говорим про основные Преимущество Teams с точки зрения функциональной возможности. Одно из самых главных будет то, что это единая среда с единой учетной записью, с максимально интегрированной между собой, с простотой для конечного пользователя, то есть подключение к Teams там, с личного устройства предельно простой процесс, даже если это устройство не в домене, не в рабочей учетной записи, естественно, тоже. И, к слову говоря... Очень, на мой взгляд, неплохо интегрировано э, и устройство для переговорных комнат Teams интегрированы с другими устройствами. В качестве примера есть так называемые proximity сенсоры, Bluetooth-сенсоры, которые находятся внутри э, устройств для переговорных комнат. И в качестве примера удобной интеграции можно, например, сказать, что вы просто проходя, вернее, заходя в переговорную комнату, сразу на своем компьютере, например, увидите, что он обнаружил, что рядом находится устройство для переговорных комнат и предложит сразу подключить его, чтобы вывести информацию на большой экран и подключить внешние динамики и микрофоны для удобной аудио-видеоконференции. Так что различные компоненты системы Microsoft Teams очень тесно связаны между собой и позволяют сотрудникам выбирать гибко те средства, те инструменты, которые им подходят, будь то мобильный телефон, будь то компьютер, будь то устройство Teams Room для переговорных комнат или другие компоненты. Если мы говорим про еще один аспект, можно также, естественно, вспомнить и про безопасность, потому что... Естественно, Teams, Rooms Teams, Room, Teams Room устройство полностью управляемое, как и другие компоненты Microsoft Teams. Мы можем говорить о том, что в Teams есть единый централизованный центр управления, который позволяет ключевые настройки безопасности применить. Если говорить чуть более детально, как мы говорили, различные компоненты экосистемы максимально связаны между собой. Позволяют быстро совершать звонки. категории не обязательно даже иметь приложение, можно, естественно, использовать браузер для этого. Организовывать трансляции. В одном из вариантов трансляции можно подключать огромное количество пользователей. Это так называемые специальные, специальные есть лицензии, которые позволяют организовывать большие собрания в Microsoft Teams. И как раз удобно подключаться к переговорным комнатам. Те сотрудники, которые подключились, могут делиться, естественно, своим контентом, своим рабочим столом, презентациями приложениями, в том числе с мобильных устройств. Быстро организовывать встречи для команд с коллегами и удобно, очень организованно запись звонков. Простейшим нажатием просто кнопочки «Запись» вы создаете, значит, начинается запись звонка, который автоматически размещается в облачном сервисе. Откуда его все участники записи могут посмотреть, и ссылка на запись автоматически появляется, собственно говоря, в чате этого собрания. Так что если вы вынуждены были, например, покинуть собрание раньше времени, в Microsoft Teams никаких дополнительных усилий не потребуется, вы просто откроете его, увидите запись и сможете его просмотреть. Вы получаете возможность использования так называемого whiteboard, доски, который позволяет совместно творить, писать, рисовать, делать какие-то заметки использую рукописный ввод на устройстве с сенсорным экраном, например. То есть мозговой штурм возможен в, ре... как бы в реальном времени между несколькими людьми на вот этой доске, которая также является частью собрания Microsoft Teams. И облегчаются и видеоконференции. Например, если мы говорим про подключение с компьютеров, одна из интересных опций, которой вы можете воспользоваться, это размытие фона. Она, кстати говоря, получила очень интересное развитие. Сейчас мы тоже об этом кратко поговорим. Размытие фона — это одна из вещей, которые позволяют вам во время конференции Microsoft uh, Teams uh, как размыть фон, который находится за вами, так и удалить его. К слову говоря, это не, не работает не совсем так, как некоторые других сервисов, которые требуют ровно краткого фона. Uh, Microsoft uh, Teams приложение uh, — используют интеллектуальный механизм на базе так, так обучаемого э, иску, э, искусства интеллекта, понимая, где находится человек, где находится не человек, и тем самым в реальном времени могут э, отделять человека от фона. Это требует небольшого, там, не очень сложных компонентов, скажем так, на совсем старом компьютере это может не заработать, но относительно современных устройствах это работает вполне неплохо. И, э, к слову говоря, я уже об этом заговорил, в качестве раз, примера развития этой технологии можно сказать, что одним из самых ярких примеров дальнейшего развития стало появление так называемого «совместного режима». Вот он представлен в левой части этого слайда на картинке. Совместный режим, совмещая функцию удаления фона и вот специальные шаблоны, позволяет, например, что очень было востребовано в образовании, увидеть участников как бы сидящими за партами в реальной аудитории. Более того, возможно, слышали, что похожие технологии используется для удаленного участия зрителей даже в спортивных трансляциях, где с точки зрения человека, смотрящего по телевизору, видно, что как будто бы люди сидят за реальными трибунами, а при этом реально это пользователи, сидящие перед веб-камерами своих устройств. Так что а, это одна из опций, которая развивается в Microsoft Teams для того, чтобы поддерживать в том числе более эффективные и более качественные видеоконференции. Ну и, конечно, как мы говорили, в соответствии требованиям необходимые сертификаты и другие компоненты, которые обеспечивают простоту и безопасность, также доступны с решениями Microsoft Teams. Плюс… Конечно, к Microsoft Teams в различных вариантах можно с помощью отдельно приобретаемых тарифных планов, с отдельных лицензий подключаться и с обычных телефонов, с наземной телефонии, в том числе в варианте, когда сотрудник подключается с телефона к собранию Microsoft Teams, и в том числе в варианте, когда можно набрать сотрудника с, с, с устройства даже Teams, Teams Rooms или с других устройств, набрать на мобильный телефон и подключить его к собранию. Так что Microsoft Teams — это многоплановая платформа. Дополнительно можно сказать, что в нее интегрируются различные бизнес-приложения, бизнес возможные интеграции документа оборота, интегрированы Microsoft Office и другие компоненты, которые позволяют полностью бизнес-процесс построить внутри этой платформы. Ну, и важной частью экосистемы Microsoft Teams Rooms, как мы говорили, которая отлично вписывается в сценарий гибридной работы, являются те самые устройства, которых мы с вами сегодня говорим. Устройства для переговорных комнат. Если мы, я не знаю, получится я покатать вам видео небольшое, давайте я попробую. Вы подскажете. Как я понимаю, идет, видео может идет, но, наверное, без звука, да? И, а, так, да, сейчас секундочку, возможно, не дочитал до часа. Звука нет, но извините, пожалуйста, надеюсь, может быть, картинка была более-менее понятна. Мы как с коллегами не успели поверить этот момент по поводу трансляции звука. Если мы говорим про потенциал, то по нашим исследованиям в мире около 60 миллионов приговорных комнат. Скажем, данных по России там по странам СНГ у нас нет, и только 6% из них, 6 из них оборудованы оборудование для видеоконференц-связи. И это очень потенциально, говорит так, гигантская ниша для оснащения различными устройствами для работы с Microsoft Teams и потенциальных возможностей продаж устройств, в том числе, которые предлагает наш партнер, компания EPMATIC. И если мы говорим про выбор, потому что понятно, что решение для ВКС существует различным большой количества, различных вендоров, уже давно за себя зарекомендовавших, то в качестве таких преимуществ важных именно Microsoft Teams можно назвать безопасность и производительность. По опросам это два ключевых фактора, которые для с точки зрения IT-специалистов являются ключевыми и в полной мере соответствуют тому, что предлагает платформа Microsoft Teams. Если мы говорим, как мы говорили, про спектр устройств, то мобильные устройства, компьютеры, сонарные телефоны, устройства для совместной работы, большие интерактивные экраны, все это может быть объединено, и многие из этих компонентов могут быть установлены непосредственно в переговорной комнате. А, ключевые преимущества, как мы говорим, а, присоединение одним касанием. Вы сразу войдя в переговорную комнату. А, ну, давайте там по ви видео было, может быть, не видно. Если у вас вот опыта пока работы с Teams нету, кратко, сам алгоритм я постараюсь быстренько описать. Вы просто. Создаете собрание, добавляете комнату. У каждой комнаты есть свой как бы, адрес, свой email. Добавляете комнату как участника собрания. И сразу после этого на устройстве, которое в переговорной комнате находится, это собрание появляется в календаре сверху. Вы, соответственно, приходите в переговорную комнату, нажимаете на собрание, и у вас сразу запускаются экраны. Подключаются камеры, подключаются микрофоны, вы можете начать видеозвонок. Если необходимо, вы тут же к этому устройству подключаете свой ноутбук и транслируете в эту видеоконференцию э, картинку с вашего экрана. Само подключение для пользователя выглядит предельно простым. Даже если вы не запланировали собрание, а просто, как мы говорили, зашли, с, например, с вашим ноутбуком в переговорную комнату, то, увидев друг друга по Bluetooth, э, вам ваш компьютер предложит, в Microsoft Teams появится окошко с предложением в этой комнате подключиться к этому устройству и, также включите в ваше собрание. Плюс при наличии соответствующих лицензий вы можете совершать с этого устройства телефонные звонки то есть подключать коллег в конференциях с обычных телефонов. Вы можете выбирать различные представления, потому что, например, одно устройство стандартно поддерживает два монитора. И, например, вы можете выбрать на одном мониторе отображение видеозвонков с вашими коллегами а на втором мониторе от выбрать, выбрать отображение того контента, который, которым вы или другие люди делитесь. Так что это удобное, очень простое для пользователей средство, позволяющее вам подключаться к собраниям самых разных устройств, и позволяющее вам организовывать встречи как в запланированном формате, так и в формате такого внезапного, когда вы просто решили. Кстати говоря, можно просто инициировать встречу, просто зайдя в комнату, даже не имея ноутбука. То есть просто добавить, поскольку устройство с сенсорным экраном, вы просто можете ввести через сенсорную клавиатуру имена нужных людей, подключить их к собранию и тут же совершить с ними аудио-видеозвонок, даже не имея каких-то дополнительных устройств. Естественно, это максимально расширяемая платформа, о чем коллеги могут дополнительно рассказать, с большим количеством поддерживаемых аксессуаров для качественного видео-аудио-общения. Плюс можно сказать, что... Microsoft Team сейчас вот тоже буквально недавно была новость про одно из устройств, как раз компании e которая тоже недавно была анонсирована. Плюс партнеры совместно с Microsoft разрабатывают новые классы устройств. Например, буквально недавно был анонс устройств для совсем малых переговорных комнат. Можно сказать, что там гораздо более компактное устройство. Может быть, коллеги сегодня о нем тоже расскажут, которые также полностью интегрируют систему. Ну и говоря про то, что нужно, с точки зрения лицензирования, если говорить кратко, например, если мы говорим про малый и средний бизнес этой компании до 300 пользователей, то с точки зрения самого пользователя, да, чтобы просто использовать Teams на своем компьютере, может подойти одна из лицензий Microsoft 365. Для крупных заказчиков, естественно, есть свои лицензии, тоже отдельные планы для enterprise-сегмента. Ну, я, наверное, кратко начну, наверное, с Microsoft 365. И напомню, что, например, это, это продукты, которые раньше называли Microsoft 365 Business, сейчас эта линейка называется Microsoft 365 Business. Она включает в себя различные планы, и в этих планах в большинстве есть Microsoft Teams. Вот если мы с вами посмотрим на строчку инструмента, Совместной работы, то в таком плане, как бизнес-базовый, бизнес-стандарт и бизнес-премиум, премиум Teams присутствует. И это лицензия, которая уже позволяет сотрудникам коммуницировать, проводить аудиозвонки, делиться экраном и так далее. Например, одним из таких продуктов является Microsoft 365 Business Standard, который включает в себя Teams, который включает себя полноценную почту бизнес-класса с вашим собственным имейлом, порталы SharePoint, Хранилище 1 ТБ в OneDrive для бизнеса и полноценные приложения Microsoft Office для компьютеров Windows и Mac и приложения мобильные для мобильных устройств. То есть вы покупаете план, где Teams является одним из компонентов этого плана, но вместе с ним вы получаете целый комплексный набор других приложений и сервисов Microsoft на тот срок, который вы их приобрели. Там, например, на год вы можете такую лицензию приобрести и потом для каждого сотрудника потом продлевать. Причем, замечу, что использовать его может сотрудник с нескольких устройств сразу. Например, приложение он может использовать на там, пяти компьютерах, пяти планшетах, пяти телефонах для каждого человека, которому эта лицензия приобретена. Так что если мы говорим про Microsoft 365 Business Standard, или другие лиц... продукты в линейке Microsoft 365 Business, то они, как мы говорили, в большинстве своем включают в себя Teams и наряду с другими приложениями позволяют к нему доступ получить. Если, Если мы говорим уже отдельно о лицензировании устройств, то специально для устройств Microsoft Teams Room специально для... есть отдельные типы лицензий в двух основных вариантах. Тут ну, так называемый э, конференц-зал э, вариант, который позволяет э, получить э, основные возможности, включая потенциальное подключение к аудиоконференциям с телефонов. Ну, там они отдельно лицензируются, их приземление, естественно. И возможность централизованного управления, о чем я еще не сказал. Одним из важных очень преимуществ устройств для переговоров в Microsoft Teams является возможность э, полноценного централизованного управления ими через центр администрирования удаленно, то есть без необходимости непосредственно рядом с этим устройством присутствовать. Так что есть а, два основных а, типа лицензий, которые а, приходят для такого рода устройств. Одно из них, как мы говорили, а, — включает в себя основной, основные возможности. Meeting Room еще эти лицензии по-английски называются. И есть еще, так называемый, общедоступный телефон, Common Area Phone. Эти лицензии стоят дешевле, их главное отличие – это отсутствие возможности подключения к, теле к обычным телефонам, скажем так. Но... Основные возможности Microsoft Teams для аудио-видеоконференции они поддерживают, так что, может быть, в ряде случаев это будет выгодным решением, если непосредственно для этого устройства необходимость выхода так сказать, телефонной линии не нужны. Приобрести эти лицензии можно в различных каналах, в том числе в таком канале, как CSP, популярном, позволяющем гибкой, в удобной форме приобретать лицензии в, кан... в канале WebDirect и, естественно, в корпоративных а, программах лицензирования, такие лицензии также присутствуют. А, так что, если кратко, наверное, про основным моментом я пробежался. Я, а, если нужно будет, я вот, готов поделиться контактами моих коллег непосредственно, потому что можно обращаться ко мне, можно обращаться а, коллегам, которые а, с нашей стороны а, активно занимаются со стороны Microsoft этими устройствами. Так что, если нужно, отсканируйте, пожалуйста, себе. Если... сейчас я секундочку в чатик, пока не вижу. Ну, пока я особо вопросов не видел, так что я передаю, возвращаю слово обратно коллегам. Надеюсь, мы с вами проговорили основные преимущества платформы Microsoft Teams. Актуальность этой платформы с точки зрения нашего ближайшего будущего, где многие компании будут работать в гибридном режиме, и необходимость подключения сотрудников, например, к собраниям, станет еще более актуальным, актуальной, когда часть сотрудников находится в офисе, а часть находится вне его. И поговорили об устройстве для переговорных комнат Microsoft Teams, которые, как нам хочется верить, идеально в эти различные сценарии вписываются. Спасибо большое. Я какое-то время еще онлайн постараюсь ответить на вопросы, и также контакты коллег я дал. Можно также через коллег в Appymatica также обращаться, естественно, за вопросами, которые у вас возникают. Добрый день. Меня зовут Артур Дусов. Я менеджер по продукции видеоконференц-связи в компании Апиматика И сегодня хотел бы вам представить так называемое аппаратное обеспечение видеоконференции на платформе Teams. Это видеотерминалы ну и все, что к ним относится. Здесь на слайде вы видите обзор как бы решений, которые мы предлагаем. То есть первая линейка – это терминалы для переговорных комнат. Разные варианты для разных применений для разных размеров комнат. Во второй линейке, Во второй линейке это аксессуары, которые могут использоваться как самостоятельно, то есть в этом, в этом случае они как бы сертифицированы платформой Microsoft Teams и могут использоваться совместной полностью с ней. А также могут использоваться совместно с терминалами, которые представлены в первой линейке. В тех случаях, когда конфигурацию необходимо дополнить, либо адаптировать, да, адаптировать под конкретное применение, под условия переговорных комнат размеры то есть, и так далее. Вот. Ну и два а, тоже а, важных компонента, а, которые как бы а, непосредственно не относятся а, к линейке а, продуктов для Microsoft Teams, а, но тем не менее имеют а, большое значение и могут использоваться в решениях для, для этих применений, для Microsoft Teams. Ну, во-первых, это сервер, Ялингометик e сервер, видите его в нижней линейке слева. Он в данном случае используется как шлюз между средой традиционных видеоконференц то есть которая работает по протоколам SIET, там H323, и средой Teams, которая работает по своим протоколам. То есть это как бы устройство, которое обеспечивает транскодирование, преобразование всех протоколов, аудио и видео, для того, чтобы эти две среды могли бесшовно работать, передавать вызовы, маршрутизировать, марш марш ну и все такое, чтобы как участники с традиционными э, видеотерминалами могли участвовать в конференциях Teams и обратно. И, и еще один компонент, который я хотел бы тоже затронуть, это платформа э, централизованного администрирования в IDMP, так называемая, я девайс между платформ. Вот это устройство бывает необходимо, становится необходимым в тех случаях, когда парк как бы, терминалов в компании растет, им уже словно, сложно управлять локально. И э, в этом случае как раз пригодится такое централизованное э, устройство для администрирования, для обновления всех устройств, для управления, конфигурации и так далее. Вот это как бы, значит, э, в общем сводка э, продуктов, которые мы предлагаем. И предлагаю уже перейти. Э, Здесь на слайде я как бы наглядно подготовил Варианты, в которых могут быть использованы Видеотерминалы для переговорных комнат Платформы Teams Ну, во-первых, это как бы стандартные Так называемые Microsoft Team Room терминалы да, То есть это изделия, которые изготовлены по стандартам Microsoft Они, как правило, одинаковые Одинаковые конструкции всей все имеют одинаковую конструкцию. Вот, они отличаются в основном только применением а, а, в переговорных комнатах. Да, то есть а, под разный, а, разные размеры переговорных комнат. Вот и здесь на слайде вы видите а, 800 е терминалы, и 900-й модель. 700 и 900 -е модели. Это модели, которые оснащены а, дальнобойными видеокамерами 12-кратными. Вот, они больше подходят именно для больших залов, для больших конференцзалов, залов там, где вот, нужно как бы на большом расстоянии обеспечить достаточное портретное изображение выступающего участника. Есть варианты с пятикратной камерой, это 500 модель справа внизу. Вот она уже как бы рассчитана на переговорные комнаты средних размеров. Для компактных, для небольших переговорных комнат есть модели вот 400 и 300. Здесь Используются широкоугольные видеокамеры. То есть те камеры, которые очень удобно используют, когда, допустим, приходится сидеть близко к экрану. То есть у них широкий угол захвата. И даже те, которые сидят близко, они по всему попадают в кадр. Ну и вот кроме вот этих стандартных устройств MTR, так называемых Microsoft Teams Rooms, есть также решения, которые были предложены непосредственно e link -ом. Ну, Microsoft их одобрил. Это такие решения, как 210-я модель и 59-й видеотелефон. Это устройство все в одном. Здесь, как вы вот видите, в отличие от традиционной конструкции, стандартной конструкции мини-ПК, выполнен уже внутри. То есть это как бы устройство все в одном, включая мини-ПК. И на этом мини-ПК запускается именно клиент Teams, который обеспечивает как раз участие в конференциях Teams. Вот, они уже как бы, ну, уже видно по конструкции, то есть они компактные конструкции, они как раз рассчитаны на применение в небольших переговорных комнатах, компактных компактных, в мини-переговорных, там, где, как правило, не особо много места, и как раз это мини-такие устройства, они как раз очень хорошо подойдут. Ну, виде телефон, конечно, понятно для, как правило, для рабочих мест, для кабинетов, для руководителей, вот, но он также может использоваться и для небольших переговорных комнат так как у него есть возможность для этого. То есть можно подключить большой экран, можно камеру тоже подключить, более качественную, например, 300-300-й видеокамеру. Ну, а давайте перейдем уже конкретно к изделиям. Основная модель Microsoft Team Rooms, видеотерминалов для Microsoft Team Rooms, это 800-я модель. Она оснащена хорошей камерой с хорошей оптикой, с кратной оптикой. Также в комплект входит саундбар 10-ваттный, который можно расширить до 4 И микрофонные массивы. Два микрофонных массива. Каждый из них имеет радиус захвата 6 метров. И их же можно нарастить до 8 штук. То есть достаточно большую площадь. Вот. Соответственно, этот терминал он рассчитан на применение... Большие переговорные комнаты, чтобы было понятно, это где-то от 12 до 20 и больше мест. Вот справа на слайде вы видите варианты применения в этих переговорных комнатах. Вот здесь, как бы можно использовать как такие сплошные столы, так и вот буквой П. Вот в случае буквой П раз подходят эти микрофонные массивы v 734 34 которые можно каскадировать, подключать цепочкой и, как раз, вот разложить вдоль вот такого изогнутого стола, конференц-стола. В комплект также входит сенсорная панель управления. Интерфейс там ну, практически идентичен тому, что показывал Мария Тахаруллин в своей презентации. Да? То есть, надо отметить, что интерфейс во всех устройствах Я-Link полностью соответствует <coughs> интерфейсу, который предлагает Microsoft Teams. То есть если вы хотя бы имели уже знакомство с интерфейсом Microsoft Teams, то изделия Ялинка, они как раз подойдут вам. То есть не надо переучиваться, вы увидели их и сразу захотели поработать с ними. Вот. В комплект также входит мини-ПК, то есть это полное завершенное решение, которое можно непосредственно из коробки достать, установить и пользоваться. Вот. И поддерживается обмен контентом вот как проводным, так и беспроводным. То есть есть интерфейс как HDMI для подключения, например, ноутбука, с которого хотите показать контент. Так и можно подключить с помощью беспроводного такого адаптера WP20 без проводов передавать контент с вашего ноутбука на терминал и дальше в конференцию модель 900 это развитие 800 модели как вы видите там та же камера используется но здесь уже могут использовать до 9 видеокамер таких то есть это для больших залов уже такой сложной конструкции там где вот одной камеры не обойдешься то есть там колонны могут быть либо что-то еще может мешать одной видеокамеры захватывать все изображение либо например несколько ракусов нужно использовать там для, для зала например вторая там для Непосредственно выступающая должна быть направлена. Третья на, призу, на президиум. Либо 100 какой-то сложной конструкции. Там, так, чтобы необходимо захватить видеоизображение с одной стороны стола, потом с другой стороны стола. Вот таких, таких сложных случаев используется, предлагается такой терминал 900. Вот, там в комплекте две видеокамеры и коммутатор видеокамер, которым уже можно получить несколько видеокамер без какого-либо дополнительного оборудования, то есть никаких коммутаторов, видеокоммутаторов здесь не требуется, уже как бы все есть в комплекте. Плюс приложение, которое позволяет управлять этими видеокамерами, делать композиционные изображения, либо переключаться между ними тем или иным способом. Ну, такой мини-удобный как бы вариант для такой мини-студии. Вот, как видите на слайде, здесь нет озвучки в комплекте поставки этого оборудования. Ну, сделано, потому что, как правило, для больших конференц-залов здесь как бы нет типовых решений. Как правило, не бывает типовых решений по озвучке. И здесь, как правило, бывает, бывает необходимо уже кастомизировать эти аудиорешения, озвучку, либо в таких залах уже есть какая-либо озвучка, о которой необходимо просто пристыковаться. Вот как раз для этого на камерах Hubbe есть специально такой линейный вход на UVC-90, с помощью которого как раз можно подключиться к существующей конференц системе, например, аудиоконференц-системе, и ее использовать по стандартам, по открытому стандарту, по линейному фуру. модель. Пятикратная оптика используется для средних переговорных комнат. Тоже полный комплект поставляется. Единственное, здесь можно сказать, что здесь вот два варианта поставки есть. 50-я модель с беспроводными микрофонами. Это две модификации. И с проводными микрофонами 510 модификация Для тех или иных вариантов. То есть, когда можно использовать беспроводные микрофоны, конечно, хорошо, это очень удобно. вот Причем, освобождает стол очень хорошо и как бы удобно пользоваться но есть вариант когда беспроводные решения как бы запрещены использовать компанию. компании в этом случае можно использовать беспроводную вариант проводную модификацию ну по микрофонам здесь можно что сказать очень удобный микрофон они работают по протоколу дебт качественно передает звук вот, захватывают его в радиусе трех метров, каждый этот микрофончик в радиусе трех метров. И в комплекте идет такая подставка для зарядки. Зарядку они держат долго, там, до 19 суток, по-моему, в режиме ожидания и в режиме разговора там, 19 часов. Есть, и даже если, например, зарядка кончилась, то всегда есть второй микрофон, который можно использовать вместо него, а первый микрофон поставить на зарядку решение 400 модель это новинка она вышла в августе этого года тоже очень интересная модель самое главное отличие это ее интеллектуальность встроенная аналитика она позволяет во-первых здесь используется функция автокадрирования да, то есть это возможность оптимально настроить кадр так чтобы он оптимально захватывал всех участников переговорной комнате чтобы не было пустых мест, все участники, которые есть, специально аналитика анализирует и подстраивает кадр таким образом, чтобы все помещались на экране. Плюс функция отслеживания говорящего также есть. В этом случае видеокамера наводится непосредственно на выступающего. То есть выступает один человек, камера наводится на него и показывает его в хорошем таким, портретном изображении. В хорошем вот, начал выступать другой, камера перестраивается на а, другого человека. Как это сделано? Ну, Во-первых, здесь встроенный микрофонный массив из 8 микрофонов. Он а, выполнен. Видите, конструкцию этого терминала в виде такой линейки. И 8 микрофонов там встроены. Эти 8 микрофонов имеют возможность избирательно включаться, определять направление, с которого идет звук, и включать, избирать, во включать, микрофон, который находится ближе к всего к выступающему. А во-вторых, постраивать видеокамеру на этого выступающего. Причем камера используется широкоугольная. Здесь супер широкоугольная, даже 133 градуса. То есть это терминал, который рассчитан на такие компактные переговорные комнаты может использоваться в компактных переговорных комнатах. Ну и емкость матрицы сенсорной, там 20 мегапикселей. Это очень даже много и позволяет как раз охватывать всю изображение комнаты, выделять нужные объекты, настраивать и так далее. То есть здесь вот такой терминал с очень хорошей аналитикой. Вот. Но несмотря на то, что как бы такой богатый функциональность и большое количество компонентов, все это выполнено в виде одного корпуса, интегрировано в рамках одного корпуса. Удобно пользоваться, размещается он на экране, все компоненты без проводов. Ну, максимум, что можно получить, это сенсорная панель управления, которая выносится на стол, конференц-стол. Ну и возможно контент подключить, то есть минимум усилий для установки. Следующая модель 300-я, это, наверное, одна из таких самых недорогих моделей. В предложении EOLINK для переговорных комнат здесь используется широкоугольная видеокамера с 20 градусов. У нее также есть встроенная аналитика, она поддерживает автокадрирование. И в комплект входит спикерфон cp 900 это шестимикрофонное устройство, оно как раз ставится в центре стола и захватывает звук ради еще 2 метров, и обеспечивает звук захватывает звук, как правило, и обеспечивает громкость в радиусе двух метров. То есть, опять же, это решение для компактных переговорных комнат. Ну, как правило, там, где участник сидит до 5 метров, не, больше, не более 5 метров от видеокамеры и от экрана. И, соответственно, ставит спикерфон центр стола и расставляется вокруг этого устройства в радиусе двух метров. Интересное решение. Это 210 терминал. Это самый недорогой терминал, в отличие от 300, даже еще дешевле. Вот это мини-видеотерминал. Как я уже сказал, это все в одном. Здесь мини-ПК не требуется, он уже встроен в сам корпус Это устройство Поставляется вот такое такое устройство, видеокамера, там встроены 8, 6 микрофонов. Опять же, он обеспечивает автокадрирование, этот терминал. И что интересно, этот терминал, он называется еще как бы collaboration терминал. То есть это устройство для совместной работы. Как оно работает? Он поддерживает сенсорные экраны. То есть к нему можно получить стандартный сенсорный экран по USB-интерфейсу и его использовать как белую доску. То есть во время видеоконференции вы на этой белой доске вы можете рисовать графики, иллюстрировать, допустим, свой доклад какими-то рисунками. И изображение вот этой белой доски оно передается на удаленным участникам, и они как бы это все видят и принимают участие в дискуссии. Вот. Плюс этот терминал также поддерживает еще и функцию проксимити, о которой говорил Майрат Харулин несколько минут ранее. То есть этот терминал может опознавать других, другие устройства Microsoft Teams и как бы автоматически с ними интегрироваться, спариваться так, чтобы их можно использовать совместно. совместно. Вот. Ну, примеры как бы Майрат уже приводил. То есть, ну, например, да, то есть вышли в коридоре, да, вас застал звонок приглашения в конференцию Microsoft Teams. Да, ну, с, с мобильного телефона получаться неудобно, поэтому вы заходите в переговорную комнату, ваш клиент, который стоит на мобильном телефоне, автоматически коннектится к терминалу, который тоже поддерживает функцию proximity, и в это после того, как они соединились, эти два устройства можно использовать совместно. То есть контент, который передают, например, с... С... С... с смартфона, вы можете выводить на экран терминала и в конференцию, либо переключить звонок, например. То есть вам неудобно со смартфона участвовать в конференции, вы переключаете его на терминал и участвуете непосредственно с этого терминала в конференции. Такой тоже вариант интересный. Ну вот, в кадре внизу, как вы видите, его размеры, то есть по сравнению с участником конференции, это представитель Microsoft. Этот кадр с из, из презентации в Орландо, конференция Microsoft была. И вот там как раз терминал был представлен компании Microsoft в качестве аппаратного обеспечения конференции Teams. Видео вот этого выступления у нас есть на, на нашем сайте. Вот, можете уже отдельно потом и посмотреть. Вот, ну и э, хотелось бы затронуть применение. Можно использовать как персональное устройство. Здесь как раз помогает его функция интегрированная сенсорными панелями. Да, то есть сенсорный панель, как правило. Находится на расстоянии вытянутой руки, то есть это как бы такое применение возможно. Ну и для удаленной работы тоже может, может быть использоваться, как видите на картинке справа. Так, ну и пару слов о периферии, которая может использоваться с терминалами, которые мы предлагаем дополнять их, кастомизировать. Этот вот микрофонный массив 34 вот, захватывает за радиуса 6 метров. Вот. Он входит в терминалы, о которых я уже рассказывал выше. В 800-й он входит, в 500-й вот Там, как правило, один-два термина... таких микрофонах массива, но их можно получить до 8 штук. То есть можно каскадировать. И получать больше, если например, необходимо обеспечить больше зону захвата звука. 34-й это проводной микрофонный массив. И беспроводной это CPW90. Беспроводный вариант. Здесь радиус захвата немного поменьше, 3 метра. Тоже в радиусе круговой захват, в радиусе 360 градусов. Их до 4 штук можно в системе использовать. Есть также потолочный микрофон. Вот потолочный микрофон очень удобен в тех случаях, когда на столе либо, на конференции на либо нет места, чтобы поставить микрофон, например, 34-й, либо 90-й, либо там стоят какие-то помехи, которые препятствуют захвату голоса. Да? То есть компьютеры стоят, либо там другие устройства, которые загораживают микрофон от выступающего. И в этом случае звук может быть не такой хороший. То есть в этом случае как раз это потолочный микрофон если подойдет, он висит сверху и в радиусе 4 метров захватывает голос. Причем как бы без помех, без устройств, которые препятствуют захвату голоса. До 8 устройств их можно подключить к системе с помощью стандартных патч-кордов. Функция Acoustic Shield поддерживает Далее. И второй устройство саундбар Ялинк, e это M-Speaker 2 второго поколения, 10, 10 Вт мощность, он идет в комплекте терминалов в вот 0,08 и 0,05, также его можно провести отдельно использовать. У него также кроме стандартного входа есть еще Ялинковский e порт VCH, это возможность подключения его одним проводом. И питание, и управление, и звук передается по одному проводу, по, по антикорду, который очень удобно разветвить, поражение по кабель каналов, спрятать и так далее. Ну да. Все терминалы. Ялинк. Они поддерживают возможность подключения экранной зоны и зоны отображения и конференц-стала с помощью одного кабеля. Так как мини-ПК имеет специальный интерфейс VCH, ялинковский VCH, так и устройство, которое ставится на столе, то есть сенсорная панель управления, она имеет порт VCH с помощью которого можно подключить экранную зону и зону конференц стола всего одним проводом. Обычным типовым пачкордом, далее сюда 40 метров, который легко, допустим, удлинить, проложить по сложным маршрутам кабель каналов, спрятать, чтобы его не было видно. Причем он, там, этот пачкорд, как, как он имеет, соединитель с защелкой, то есть случайно нельзя выдернуть. Вот, и все устройства, которые находятся на столе, можно получить с помощью вот этого кабеля. То есть он подходит к аксессуарной панели. А на сессорной панели уже есть интерфейс для подключения так, и ноутбука пользователя для передачи контента, например, в конференцию. И можно вот, спикерфон подключить, как вы видите, на картинке. Если необходимо как-то акцентрировано обеспечить захват звука непосредственно от радиусе двух метров. Ну или другие устройства. В том числе. Это одно из таких достоинств решения ELink, которые предлагается для Microsoft. И вот эта же сенсорная панель э, она поддерживает также беспроводной передачу контента. Кроме того, что она имеет интерфейс hdmi и USB C для э, контента, для передачи контента по проводам. Есть возможность также без беспроводов с помощью Wп двадцать. Это такой адаптер, который вставляется по USB-интерфейсу, вставляется в ноутбук пользователя, автоматически там определяется, и по нажатию кнопки передает контент, то есть расширяет рабочий стол, передает его на сенсорную панель, и сенсорной панели на терминал, и терминал уже дальше в конференции. При этом переключение достаточно такое бесшовное, то есть можно легко переключиться как с проводного, так и на беспроводную и обратно. Все устройства, о которых я говорил, все терминалы, они поддерживаются централизованной системой администрирования в вот ITMP. С помощью этой системы централизованно можно настраивать все устройства. Допустим, обновлять программное обеспечение, конфигурацию, допустим, подстраивать, реализовывать там различные алгоритмы по поддержке. Технической поддержки администрированные устройства. Вот все это делается централизованно. Вот. Актуально, когда в компании вот таких устройств очень много. Потому что сложно становится управлять всем этим локально. Так. Ну и а, еще одно устройство, еще одно решение, о котором я хотел бы рассказать, это E-Link сервер Server. То есть в данном случае он предлагается как шлюз между средами, средой э, открытых систем видеоконференц-связи, те, которые работают под открытым протоколом, вот, и э, между средой Teams. То есть это устройство, которое э, позволяет полностью преобразовать стандартный протокол уже э, протокол Microsoft Teams. Преобразуется не только аудио-видео, но также контент и как раз вот подойдет тем компаниям, у которых уже имеется какой-то парк стандартных устройств видеоконференц-связи и они хотят, не хотели бы с ними расставаться, не хотели бы терять эти инвестиции в эти терминалы и по возможности подключить их в конференции Teams, использовать их совместно с клиентами и устройствами Teams вот здесь как раз подойдет вот это устройство что, что оно обеспечивает? Оно обеспечивает полное как бы, единое как бы, коммуникационное пространство бесшовное, с единым списком контактов, с онлайн-поиском контактов, с вызовов между этими обоими этими средами, возможность подключать, участвовать в конференциях Teams с терминалов видеоконференц-связи стандартных, так и участвовать клиентам Teams в конференция, которая организуется на стороне стандарт Видеоконференции. Извещения приходят на терминалы ВКС, чипсовские. Приглашение на встречи тоже все интегрировано. Вот. И контент передается в обе стороны, тоже преобразует красота, я полностью все эти протоколы. Ну, это вкратце по тем решениям, по видеорешениям, которые мы предлагаем для Microsoft Teams. Вот и сейчас я передаю слово Максиму Васюхину, который уже расскажет про голосовые решения. Спасибо, Артур. Мы тогда продолжим. Ну У нас осталось не так много времени, и я хотел бы вам рассказать о голосовых решениях для Microsoft Teams. Все же видеоконференция... Важно, собрания важны, но без аудио-решений, вот я-линк, картина не будет полной. На сегодняшний день список поддерживаемых устройств представлен на слайде, можете с ним ознакомиться. Я, наверное, подробно не буду рассказывать про каждое устройство, про его технические характеристики. Да, забегая вперед, я вам... Ялинк нам разрешил сегодня показать некую дорожную карту по телефонам для и, в принципе, решениям для Microsoft Teams. Ну вот на сегодняшний день поддерживаемые телефонные аппараты это 55 а MP56. Он у нас будет доступен примерно в середине октября. Уже приедет первая коммерческая партия, но уже сейчас вы можете запросить у нас этот телефон на тестирование. Первые образцы у нас уже есть. Телефон 58А, а, видео-телефон VP-59, телефон для а, переговорных комнат, для аудиоконференции 960, спикерфоны а, и наушники. Камера здесь осознана а, Камера является частью решения для удаленных рабочих мест. Ну и модельный ряд достаточно большой. <coughs> Пару слов о применении этих телефонных аппаратов. Ну, конечно, они предназначены в первую очередь для установки и для работы в офисах. Телефонные аппараты есть. Для всех типов сотрудников, для решения многих задач, как для руководителя, которому можно установить телефон с поддержкой видео VP59, так и телефон 58А. Хочу отметить, что все эти телефоны имеют экран с скрин имеют достаточно глубокую интеграцию с сервисами Microsoft Teams. В офис для обычных сотрудников и на ресепшн, в принципе, можно устанавливать телефоны различного уровня, начиная от T55A, заканчивая T58A. И в ближайшее время... Ну, телефон не только с интерфейсом Teams, Вячеслав, сейчас, сейчас я вам немножко побольше расскажу. Телефоны, собственно, разные по стоимости, разные по сферам применения. И, соответственно, для оснащения переговорных комнат Ялин предлагает использовать либо конференц-телефон CP960, либо спикерфона CP900 или CP700. Кроме этого, ну вот сегодня Марат достаточно много времени уделил решением для удаленной работы. Действительно, сейчас достаточно много сотрудников работают из дома. Здесь Ялин также предлагает свои использовать оборудование, для работы удаленно, например, когда наша компания находилась, когда наша компания работала из дома, первые несколько месяцев после начала пандемии, собственно, я работал из дома, используя как раз камеру pvc 30 и спикерфон CP-700. Но ну, это действительно качество, я могу сказать. Слабо сравнимо с качеством микрофона и стандартной камеры у ноутбука. Действительно помогает в работе и помогает в том числе участвовать в собраниях. Ну и без гарнитуры на рабочем удаленном рабочем месте. Никуда, у всех разные условия кому-то подойдет спикерфон, у кого-то есть возможность там, в отдельной комнате закрыться дома. Ну, собственно, для разных случаев можно использовать разные устройства. И вот сейчас, опять же, мы уже везем в середине октября, планируем получить гарнитуру UH-36, но о них тоже пару слов дальше расскажем. Как я уже сказал, Телефоны имеют интерфейс Teams, телефоны достаточно глубоко интегрированы с сервисом Microsoft Teams и позволяют использовать различные сценарии. Это как обычные звонки, к которым мы все привыкли в офисе, так и участие в различных собраниях, к которым можно присоединиться получив уведомление об этом собрании и нажав всего одну клавишу. Это достаточно глубокая интеграция в работе с голосовой почтой. Кстати, хотел бы вас спросить, вы голосовой почтой пользуетесь в своей работе? Хоть это достаточно востребованный инструмент, в целом, но я думаю, что больше, наверное, им пользуется. Да. Да, еще раз подтверждается. Ну вот, я могу сказать, что действительно сам голосовой почтой пользуюсь крайне редко, но многие компании все-таки ее используют, и вы всегда получите уведомление, если вам придет новое голосовое письмо, и можно, опять же, быстро его прослушать. Ну, кроме этого, с телефона можно посмотреть сразу карточки сотрудников. При участии в какой-то конференции, видео или в аудио, можно всегда посмотреть карточку сотрудника, который сейчас участвует в этой конференции. Ну, достаточно удобный функционал, особенно в больших компаниях. Да, очень сложно всех запомнить. Ну вот немного отвечая на вопрос Вячеслава, в последних версиях программного обеспечения для телефонов с поддержкой Teams появился гибридный режим. С помощью этого режима можно быстро переключаться между интерфейсами телефона, используя как учетную запись SIP, так и учетную запись. Teams одновременно. На самом телефоне появляются, появляется зна значок для быстрого переключения. Вот, не знаю, насколько видно мою мышку. А, можете видеть небольшой круглый а, значок с индексом SIP и с индексом Teams. А, Действительно, в гибридном режиме функционал обычной телефонии используется не полностью. Ялинг его постоянно дорабатывает. Опять же, Ялинг собирает бейки от пользователей со всего мира. Если у вас есть вопрос к этому режиму, если у вас есть пожелания по доработке, вы всегда можете на сайте ялинком оставить ваш комментарий, и он обязательно будет учтен. Ну, где такой режим может пригодиться? Ну, во-первых, конечно же, это защита ваших инвестиций, защита инвестиций заказчиков при переходе с классической сиповой телефонии, скажем так, на... Сервис Teams полностью. В этом случае вы можете, и сотрудники могут пользоваться как обычным своим аккаунтом внутренней телефонии, так и аккаунтом SIP. Но ну, опять же, можно использовать этот режим, как некий такой резервный канал использовать либо SIP, либо Teams, наоборот. Ну, и в целом, на будущее, если вы Ваша компания или компания заказчика конкретно сейчас не, не собирается переходить на Teams, но планирует это сделать в будущем. Конечно, здесь лучше купить сразу телефон, который поддерживает оба этих режима. Презентация, которую мы вам разошлем, будет ссылка на YouTube. Это ссылка на канал Ялинка, где можно посмотреть, как этот режим работает. Но кроме этого, у нас, как я уже сказал в самом начале нашего вебинара, есть уже открыт демо зал, куда можно прийти, пригласить заказчика, например, где можно потестировать, посмотреть, как этот функционал работает. Ну и кроме этого, можно у нас запросить эти телефоны в тестирование, мы готовы нашим партнерам совершенно бесплатно такие телефоны давать, чтобы вживую посмотреть, как работает функционал Teams на телефонах Ярик. Так, идем дальше. И как раз о дорожной карте. Тот, кто знаком с оборудованием Ялинк достаточно давно, может отметить, что у Ялинка появляется новая серия телефонов с индексом MP. Собственно, индекс MP обозначает Microsoft Fonts, и в ближайшем будущем Ялинк планирует выпустить целую, линейку телефонов из этой серии. В ближайшее время мы ждем телефон MP50. Это USB-телефон, который будет подключаться к компьютеру. То есть в этом случае будет достаточно глубокая интеграция с приложением на компьютере, которое установлено. Должен появиться в первом квартале 2021 года новый телефон «Бюджетный» для работы с сервисами Microsoft Teams. Также мы ждем появления нового телефона, более дорогого для использования руководителями. Кроме этого, Ялинк обещает для секретарей, для руководителей добавить возможность работы этих телефонов с модулями расширения. Это тоже мы ждем в первом квартале следующего года. Ну и появится Teams Display, такой достаточно интересный телефон с поддержкой видеозвонков во втором квартале 2021 года. Ну и для переговорных комнат, как я уже говорил, у нас уже есть устройство CP960, которое можно использовать для аудиоконференции. USB-спикеры представлены уже относительно давно, в начале этого года. Спикеры CP700 и CP900. Фактически, это спикерфоны для разных сценариев использования. CP900 больше подходит для использования в небольших переговорных комнатах, в хадо CP700 это спикерфон больше для использования в ходорумах либо для персонального использования. И здесь хотелось бы отметить, что CP900 — это первый спикерфон, который был в мире среди различных а, производителей, который был сертифицирован для работы с сервисами Teams. А, спикерфон... Имеет исключительно сенсорное управление, это сенсорные клавиши. Спикерфон может подключаться как по Bluetooth к персональному компьютеру, либо к мобильному устройству, так и может подключаться с помощью USB-провода к компьютеру. Собственно, имеет достаточно простое управление. Видите, на слайде подписаны... Клавиши. И спикерфоны с индексом Teams, CP700 и CP900, имеют специальную клавишу, называется она Teams Button, которая при подключении к компьютеру вызывает приложение Microsoft Teams, которое у вас установлено на персональном компьютере. Ну, о сценариях применения, я думаю, достаточно понятно. То есть это, эти спикерфоны предназначены для, конечно, в первую очередь для участия в аудиоконференциях. Это как раз та история, когда несколько человек собираются в переговорной комнате. И вот как мы обычно звоним, если у нас нет никакого устройства в переговорной комнате. Мы берем мобильный телефон... Вызываем собеседника, включаем громкую связь и все к этому телефону как бы, наклоняемся, пытаясь расслышать и пытаясь что-то докричаться вашему собеседнику динамик мобильного телефона. Собственно, с помощью спикерфона можно а, уйти от этих проблем, вы можете спокойно сидеть в переговорной комнате а, и разговаривать, как обычно, никуда не наклоняясь, не пытаясь что-то расслышать, и собеседник, соответственно, вас будет слышать. Прекрасно в этом случае. Ну и CP-700, который мы, кстати говоря, сегодня будем разыгрывать, предназначен как раз для личного использования, наверное, больше для использования на рабочем месте, для использования в каких-то командировках. И его основное предназначение как раз для того, чтобы вам хорошо было слышно собеседника, чтобы собеседник вас хорошо слышал, и при этом у вас были свободные руки. Ну, идем дальше. Пару слов хотел сказать о гарнитурах. Ялинг в этом направлении достаточно серьезно и быстро развивается. Сегодня мы представляем новые гарнитуры 2036. Это гарнитуры среднего сегмента, собственно бинауральные или моноуральные, ну, которые, собственно, используются в офисах, в колл-центрах, в домашнем рабочем месте эти гарнитуры достаточно глубоко интегрированы с приложением Microsoft Teams. Гарнитуры имеют специальный переходник, с помощью которого можно через разъем USB подключиться к компьютеру. На этом переходнике есть специальная клавиша. Teams, которая, опять же, вызывает приложение Microsoft Teams, но не только. С помощью этой клавиши можно быстро присоединиться к собранию. Если у вас приходит какое-то уведомление о голосовой почте о той же, у вас эта клавиша будет моргать, вы обратите на нее внимание и сможете быстро отреагировать на, на эти сообщения. Ну, кроме этого, Гарнитура поставляется фактически с двумя разъемами. Разъем 3,5 миллиметра джек можно использовать для подключения как к компьютеру, так и к различным мобильным устройствам. Ну и, конечно, эти гарнитуры подключаются к IP-телефонам Я-Link, e ко всем, которые имеют USB-разъем, и в новом поколении программного обеспечения – Ялин представил более глубокую интеграцию, где с помощью вот этого пульта управления можно не только ответить на звонок, но и, например, поставить звонок на удержание, переключаться между ними звонками и так далее. Ну и пару слов о дорожной карте. В ближайшее время Ялинк планирует выпустить новые беспроводные гарнитуры которые будут работать по стандарту DECT. Мы ждем анонса этих гарнитур буквально в этом году, в ближайшие несколько месяцев. Ну, я думаю, как только они будут анонсированы, мы дополнительно проведем вебинар, где более подробно расскажем об этих гарнитурах. Ну и, конечно, эти гарнитуры планируются сертифицировать сервисами Microsoft Teams. Ну и кроме беспроводных гарнитур, Ялин e планирует выпустить некую рабочую станцию с большим сенсорным экраном управления, с сервисами Microsoft Teams и беспроводной гарнитурой в комплекте. Ну, вот это пока несколько картинок, скажем так, для затравки. Я думаю, в ближайшее время мы сможем более подробно об этих новинках вам рассказать после их анонса. У меня на этом все. Если какие-то есть вопросы, готов на них ответить. Еще раз всем спасибо за присутствие. Надеюсь, вы нашли для себя ответы на какие-то вопросы, подчеркнули что-то новое. Всем участникам будет рассылка по окончании вебинара с сегодняшними презентациями, со всеми материалами. На этом все. Всем спасибо. Ждем вас на наших следующих мероприятиях.